видоса, ведь такие розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором важно на английском языке указать ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей я провожу на своей странице вконтакте каждое воскресенье, количество комментариев не ограничено. Ну а я играю на девятом сервере барвиха Успенская. Обязательно вводи мой ник при регистрации, а также вводи мой ютуберский промокод хэштег карт, ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч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 Это история о двух обычных парнях из одного обычного захудалого городка. Жизнь никогда не давала им легких денег, а скорее давала просто под зад. И довольно часто они были вынуждены брать ситуацию в свои руки и идти на кардинальные меры. Это история о двух братьях Бенджи и Карп. «Брат, я уже не знаю, что делать. Я стал бомжом. У меня последние трусы затерты до дыр. Нам срочно нужны деньги. Может быть, что-нибудь замутим?» «Да, брат, я понимаю тебя. И у меня есть кое-какая идея, как решить все наши проблемы. Мне тут недавно одна птичка напела о том, что в Сбербанке полные банкоматы денег». Ты думаешь о том же, о чем и я? Да, я думаю, нам нужно успеть обчистить их до приезда инкассации. Но нам потребуются для этого некоторые вещи. А именно оборудование для вскрытия банкоматов. Но мне трусы уже реально нужны, я думаю, справимся. Также нам понадобится оружие и неприметная одежда. Ну а самое главное, какой-нибудь неприметный автомобиль. Пока что я отправлюсь за спецоборудованием для взлома. Без проблем. «Ну а с тебя тогда неприметная тачка». «Хорошо, угоню что-нибудь». «За дело». Пока Бенджи искал какую-нибудь неприметную тачку, его брат отправился за инструментами для взлома к Петровичу. Ну и после чего они, конечно же, встретились. «Смотри, брат, я нашел нам крутую тачку для дела». «Ты чё, издеваешься, брат? Ты реально считаешь, что на этой тачке мы сможем удрать в случае чего от копов?» «Нет, нормальная тачка». А чё тебе не нравится? Братья росли довольно в трудной семье, и было не просто с самого детства, но ну, как ты уже заметил Бэнджи явно не блистал умом в отличие от Карпа. Ты меня конечно извини братан, но я считаю что нам стоит угнать все таки нормальную тачку. И что ты предлагаешь? В итоге парни угнали реально более менее нормальный автомобиль, по крайней мере неприметный в данном городе. Думаю, нам пора отправиться за масками. Угу. Закупив маски, угнав автомобиль, парни отправились в охотничий магазин, чтобы прикупить себе оружие для ограбления. Собрав все необходимое, Карп предложил своему брату Бенджи переодеться, ведь на дело нельзя идти в своей повседневной одежде. И уже буквально через полчаса парни находились около Сбербанка города Барвиха и были Полностью готовы к этому делу. Осталось лишь только надеть маски. Ты готов, брат? Угу. Я надеюсь, ты понимаешь. У нас будет только одна попытка. Да, давай за дело! Погнали! Всем лежать это ограбление. Никому не двигаться. Если кто-то шевельнется, я буду стрелять. Всех, Господи, я всего-навсего обычный охранник. Я когда шел сюда работать, мне никто не говорил, что такое возможно. Лежать, я сказал, всем лежать. Банжи, вскрывай банкоматы. Ага, брат, скрываю. Мне не нравится этот охранник. Мне кажется, он что-то задумал. Я лежу, я лежу, пожалуйста, не убивайте меня. У меня двое детей. Не убивайте, я вас Эй, ты. Я думаю, ты пойдешь с нами. Брат, зачем он нам нужен? Нам нужен заложник. Наверняка они уже вызвали полицию, так что он нам пригодится. Слышишь ты, если хочешь жить, то не выкидывай каких-то сюрпризов. Я тебя предупредил. Хорошо, хорошо. я. Парни удачно ограбили бан, но взяли с собой одного заложника, а именно охранника, который находился в этот момент на своем посту. И после чего, конечно же, им было важно уехать отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Куда вы меня везете? Сиди тихо, если хочешь жить. «Помогите! Где же полиция, когда она так нужна? Вы что, собираетесь меня убить?» «Я тебе сказал, сиди тихо, если хочешь жить». Парни понимали, что нельзя оставлять за собой никаких улик, а уж тем более свидетелей бедного охранника банка, который ничего не подозревал в этот обычный день, в конце концов просто привезли на кладбище, где и заставили вырыть собственную могилу. Давай в яму, живо! Нет! Я не хочу, пожалуйста, у меня двое детей. Делай, что говорят. Думаешь, нам стоит его убить, брат? Да, свидетели нам не нужны. Я думаю, мы все делаем правильно. Не стоит, не стоит, прошу, не надо. Это был удачный день для двух братьев Бенжи и Карпа, но, к сожалению, неудачным для обычного охранника Сбербанка города Барвиха. Славный был паренек, жаль его. Теперь надо ехать и слить куда-нибудь тачку, нам нельзя оставлять следов. Да, я думаю ты прав. В конечном итоге братья отправились на окраину города, где в конечном итоге просто-напросто скинули этот автомобиль в озеро дабы не оставлять за собой никаких улик. Цель выполнена, брат. Я наконец-то куплю себе новые трусилямбы. Да, отлично справились. Хорошая работа.